Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на третьем уроке мини-тренинга Как сделать эффективную рекламную рассылку Viber в декабре 2015 года На этом уроке мы поговорим о том, как установить и настроить программу рассылщик Как установить на ваш компьютер версию Viber для персонального компьютера А это обязательно придется нам сделать и я вам покажу, как наш зарегистрированный канал, который мы с вами сделали на первом уроке, используя ARC. Я вот сейчас как раз сижу на том компьютере, где я вам показывал, как реализуется второй способ регистрации каналов. Больше нравится, он быстрый и простой. И вот тот канал, который я зарегистрировал, сейчас добавлю программу рассылщик. Как я уже говорил, все программное обеспечение, методика и базы предоставлены техподдержкой SPA-сети В очередной раз большое человеческое спасибо. Так, первое, что вы делаете, вы по ссылкам, которые находятся в дополнительных материалах для данного урока, вы скачиваете архив программы рассылщик. Программа называется Viber.ad. Скачиваете и распаковываете. У вас в папочке будет Сама программа установщик и ее крекнутая версия. То есть порядок установки очень простой. Запускаете, устанавливаете легальную версию и затем в ту папочку, в которой установилась программа, вы просто копируете ломанный файл и заменяете лицензионный файл на вот этот вот ломанный. То есть все очень просто. Процесс установки я показывать не буду, потому что он идет ну, достаточно долго, так как программа скачивает файлы с официального сайта Viber. И вне зависимости от того, какой у вас интернет, процесс скачивания идет достаточно долго. Но и самое главное, программа-рассылщик у меня уже установлена, и в нее добавлены каналы. Ну, просто жалко их терять, хотя их немножко. Но я вам покажу полезную фишечку в процессе установки который вам просто облегчит и сократит время. Запускаю установщик, нажимаю на Next. И вот все, что вам нужно сделать сразу же, это скопировать вот этот вот маршрутик. Вы его берете и копируете. Опять же, разместите его в текстовый документ, вот в этом текстовом документе, где у меня находится номер вайбера, который я зарегистрировал. Все, дальше нажимаете Install и продолжаете процесс установки. Все очень просто, совсем всем соглашаетесь и все окей. Я нажму cancel, а вы нажимаете install. И программа у вас устанавливается. Устанавливается вот по этому маршруту. Теперь нам нужно по нему пройти и заменить лицензионную версию программы на ее ломаную. Вот для того, чтобы сделать это быстро, мы маршрут, который мы с вами скопировали, просто-напросто вставляем в адресную строку проводника. Вот сюда вот вставляю и мгновенно оказываюсь в, папку, в папке, где у меня установлена программа. Вот. Дальше переходим в папку Crack, берем вот этот вот файлик, копируем ее в эту папочку. Значит, после установки у вас на рабочем столе появится ярлык лицензионной программы уст... рассылки. Вам этот ярлык нужно удалить и затем создать новый ярлык уже вот для той версии, которую вы только что скопировали эту папочку, ну правой кнопочкой, да, и отправить на рабочий стол. Все, мы с вами получаем ярлычок для нашей программы рассылщика. Сразу же ее запускаем и начинаем настраивать. Настройка тут несложная. Переходим в пункт Setting. В поле Ваша страна печатаем семерку. Вот этот вот ползуночек, он у нас регулирует скорость. Ее можно прижать и выбрать нужную вам скорость рассылки. Поставьте 9, как у меня. Это вот уже настроенные параметры, с которых я рассылал. Далее, в задержке все поставьте по 0,5. Переключаться на следующий аккаунт после 20 сообщений, отправленных, но ну, чтобы не так, скажем так, быстро банили ваши с таким трудом зарегистрированные каналы, и делать паузу после 30 отправленных сообщений. Но ну, это когда вы массово шлете. Все. Делаем такие установки, нажимаем на кнопочку Save. Все, они у вас сохраняются. Дальше переходим в менеджер Viber аккаунтов. Когда вы его первый раз откроете, у вас тут будет один канал такой тестовый. Вы его выбираете и нажимаете Delete, удаляете его. Чтобы у вас все было чистенько. Вот у меня тут два зарегистрированных канала. Но мне их тоже жалко удалять. Сами понимаете, что это все время. Вот на этом Настройка рассылщика закончена. Я его не буду закрывать, потому что он мне сейчас пригодится. Следующим шагом после установки программы рассыльщик вам необходимо установить на ваш компьютер версию Viber для персонального компьютера. Делается это очень просто. Вам в любой поисковой системе в том же самом Яндексе наберите Viber вот, и вы перейдете на официальный сайт Viber. Viber.com он называется. Из главной странички официального сайта вайбера нажимайте на кнопочку загрузить и загружайте версию вайбера для персонального компьютера. Но он у меня опять же скачан, у меня тут не очень скоростной интернет. Вот такой вот файлик вы себе загружаете на компьютер. Устанавливайте версию вайбера для персонального компьютера. Просто щелкайте и опять же совсем соглашаетесь. Поверьте, ничего сложного нет. Извините из-за того, что я не показываю, сам процесс установки, но еще раз повторюсь, он ну, несложный и не хочу просто на это тратить время. Уверен, что раз вы занимаетесь рассылками, вашей технической подготовки для того, чтобы установить такие несложные программы, ну, должно хватить. Итак, что мы в результате имеем? То есть на вашем компьютере установлен и настроен рассылщик по вайберу и установлена версия Viber для десктопа. Рассыльщик не будет работать вот без этой версии для персонального компьютера. И когда мы будем с вами добавлять канал в программу рассылщик, это активация версии вайбера для десктопа. Ну, вы сейчас это все увидите. Итак, наша программа рассылщик, Я немножко ее сдвину вправо. Значит, наш виртуальный вайбер, который работает под управлением IRC. Вот мой эмулятор. Вот тот Viber, который мы зарегистрировали. Вот его номер, который я зарегистрировал. Теперь я перехожу к добавлению вот этого зарегистрированного канала в программу «Рассыльщик». Опять же, вхожу в установки в сеттинг, выбираю менеджер Viber аккаунтов и нажимаю «Добавить новый Viber аккаунт». Вот что сейчас происходит. Вообще-то сейчас программа рассылщик автоматически запустит вайбер для десктопа. Видите, десктопная версия вайбера спрашивает, есть ли у вас вайбер на, на мобильном телефоне. Вот Если у вас нет версии Вайбер на мобильном телефоне, на компьютере вы не сможете его активировать. Но здесь точно такая же ситуация, как и в Инстаграме. То есть, Чтобы зарегистрировать аккаунт в Инстаграм, нужно обязательно это делать с мобильного телефона. А затем с компьютера вы можете входить и пользоваться. Вот мы с вами зарегистрировали Viber на мобильном телефоне. да. А теперь войдем в этот же самый Viber через наш компьютер и будем им пользоваться. Я говорю, естественно, да. И мне предлагают вот здесь вот ввести номер моего вайбера, который я только что зарегистрировал. Все, нажимаю на кнопочку «Далее». И смотрите, что происходит. На наш виртуальный мобильный телефон, на который мы зарегистрировали вайбер, приходит код. Вот Все, что вам нужно сделать, это вбить ваш код, который вам выслали. Все, и нажать на кнопочку Итак, друзья, когда счастье было так близко, осталось только ввести код активации, который пришел у меня на работе. Случился трабл и пришлось ехать домой, чтобы закончить процесс добавления канала в программу рассылщик. То есть код пришел на Viber, наш виртуальный Viber. Я вбиваю его в поле, введите код и нажимаю войти в Viber. И смотрите, что происходит. Я вхожу в Viber уже на рабочем столе. И автоматически этот номер, вот он, он последний, видите, он у вас добавляется в программу рассылки. Так, все. То есть делается уже все автоматически. То есть запускается Viber уже с вашего персонального компьютера. И автоматически программа рассылки схватывает этот последний зарегистрированный вами канал. Что нам теперь нужно делать? В принципе, программу рассылчик можно не закрывать, пусть она так и остается. Регистрируем новый канал по методике 1 или 2, какая вам больше нравится. Добавляете канал и набираете нужное вам количество каналов для рассылки. Конечно, вот такое количество, как у меня здесь сейчас, 5 или 6, это, конечно, крайне мало. Единственное, пожалуйста, помните о следующем. Значит, если ваша программа эмулятор, вот в моем случае это Bluestacks, да? и программа рассылщик установлена на одном и том же компьютере, то есть вы работаете с одного и того же IP-адреса, много каналов вы в рассылщик не добавите. Но я думаю, что не больше пяти или шести. Затем будет ситуация следующая. Когда код будет приходить вам на Viber, при попытке его добавить в рассылщик, будет выдаваться сообщение, что код введен неверен. И номер не будет добавляться в рассылщик, не будет активироваться версия Viber, которая у вас установлена на компьютере. И, естественно, еще один канал для рассылки вы в своей программе не увидите. Что для этого нужно делать? Для этого необходимо разделить программу рассылки и ваш эмулятор Android а на разных IP-адресах. Сделать это можно разными способами. Вот в следующем уроке, который вы обязательно посмотрите, я вам расскажу о тех способах, которыми пользуюсь я. На этом третий урок закончен. В нем я повторюсь: я вам показал, как установить и настроить программу рассыпщик, как скачать портабельную версию, без которой рассыпщик не работает, и как добавить зарегистрированный вами канал в список ваших вибер аккаунтов по которым вы будете в дальнейшем рассылать да хочу сказать <свеч> вещь которая мне очень понравилась пока ехал домой с работы в автобусе видел парня который сидел и ковырялся в вибере меня это очень порадовало Итак, большое всем спасибо смотрите Четвертый урок, в котором я вам скажу методику разделения рассыльщика и регистратора каналов.